Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии, уроки доброты. Рубрика «Вопрос-ответ. Зачем люди ищут Бога?» Меня зовут Евгения. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему православные христиане почитают святых. Да, действительно, исторически почитание святых в православной церкви принимало разные формы. Это и особое отношение к их мощам, то есть останкам. Это изображение их ликов на иконах, установление праздников в их память, построение храмов и часовин в их честь, а также наречением имен младенцев в Прикрещении в честь святого, в, которую, в день в которого они родились или в ближайший день. Но самой высшей формой, Почитание святых в церкви – это молитвенное к ним обращение. А кто же такие те, кого мы называем святые угодники Божии? Существует мнение, что это какие-то особые люди, которые далеко-далеко отстоят от нас, и не знают наших проблем. В общем, специальные люди, которые родились на свет, и нам до них не дотянуться но Афанасий великий сказал однажды удивительные слова: Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом. Что это значит Спаситель избавил нас от грехов и открыл нам возможность вступить в царствие небесное и достигнуть определенной святости поблагодать. То есть это означает что каждый из нас, призван Спасителем быть святым. Ну, вопрос в том, как у нас это получается, это совсем другой вопрос. Так вот, святые угодники Божии это те же самые люди, которые жили в разные времена и эпохи, такие же, как мы, страдали, каялись и имели те же проблемы и переживания, которые имеем мы с вами. Но в своей жизни они так воплотили евангельские идеалы, что уже при жизни Богом было явлено, было явлено то, что они получили спасение еще до страшного суда. В чем это проявилось? Некоторые святые угодники при жизни получили такой дар, как прозорливость и исцеление от болезней других людей. Ну, например, праведный Алан Кронштадтский. Еще при жизни было замечено, что по молитве этого священника выраздоравливают даже тяжело больные и безнадежные люди. Обладали даром прозорливости и исцелений, дарованных, разумеется, Богом, святые Ксения Петербургская, Матрона Московская. Кто-то в своей жизни воплотил удивительным образом Дар милосердия, например, Филарет Милостивый. Кто-то, как князья Александр Невский, Дмитрий Донской и другие, так заботились о своем отечестве, привели такое глубочайшее смирение и терпение, что по смерти их от их мощей стали происходить чудеса. То есть людям в церкви воочию было явлено то, что эти люди святые. То есть святые были людьми разных сословий. Это были и князья, и купцы, и дворяне, и крестьяне, и даже рабы. То есть в самых-самых разнообразных они жили в сословиях и в самых разных условиях жизни. О их чинах и то, как прославились святые, мы поговорим в отдельном эфире. Всех их объединяет одно – их глубочайшее смирение, исключительное соблюдение заповедей Божьих, и удивительным образом, еще при жизни и по смерти их восияла над ними Божья благодать. Поэтому мы, простые люди, да, не святые, выбираем их своим нравственным идеалом, примером для подражания. И это правильно. Потому что, вот как писал апостол Павел: Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Это он написал в первом послании к А в послании к евреям дан совет вспоминать наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражать их вере. Да, то есть, святые являются для нас наставниками, примером для подражания. И, конечно, почитать их правильно. Но чем же они нам могут помочь? Когда мы молимся их, что же мы просим? Мы относимся к ним никак к божеству. То есть святые угодники, они являются своего рода заступниками и ходатами перед Богом. То есть их ни в коем случае не нужно считать, что они действуют как-то без Бога. Мы просим их о молитвенной помощи о заступничестве перед Богом за нас грешно. Отсюда возникает такое неверное мнение, что Бог весьма гневлив на грешников, и лишь добрые заступники, Матерь Божия и Святые, могут его смягчить и явить милость. Образ разгневанного и мстительного Господа появился в сознании падшего Адама, который разучился любить Бога и чувствовать его любовь.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 с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы увложили или переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уворочевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть тоже, что сказать, Солнце скрывается от лишенных зрения. Таким образом, неверно думать, что Бог на нас гневается. Да? То есть мы своими грехами сами не даем действовать в себе в Божьей благодати. Так в чем же тогда заключается заступничество святых, если Бог в этом не нуждается? Посредничество святых в деле спасения христиан? Необходимо понимать только в контексте учения о том, что Бог есть любовь, а Его Церковь – единая Божья семья. То есть все мы, люди, живущие на земле, и Небесная Церковь, и святые угодники, вместе с Богом составляем единую Божью семью.